Всем привет! Во вселенной, набитой множеством чудовищ, безумными культами и просто разными страшными явлениями, иногда появляется и что-то хорошее, забавное и даже при этом не убивающие людей. Речь, конечно же, о SCP-999, щекоточном монстре, желеобразном существе, которое на радость сотрудникам фонда не только игриво и приятно пахнет, но даже пытается помогать людям по мере своих сил. Общение с этим существом придает жизненной энергии. Также оно избавляет от депрессии, психологических травм и многих ментальных проблем, в некоторых случаях даже делает из отъявленных злодеев добрых и хороших людей. Более того, этот дружеский, Любный SCP сам стремится попасть к тем, кто зул или страдает, чтобы забрать весь их негатив, подарив радость жизни немного веселья. Чувство счастья от этого существа передается буквально всем. И вот даже доктор Цимериан выпустил видео про этот объект, где поет песню. История этого объекта, подобная SCP-035 маске одержимости, также не самостоятельно и тесно связана со многими другими объектами, что содержит фонд, потому под видео я традиционно список роликов которые помогут понять о чем вообще шла речь SCP 999 это как бы такая связующая штука которая служит кульминацией некоторых историй в мире SCP но об этом чуть позже сам SCP 999 это довольно необычное существо ведь у него отсутствует нервная система и вообще внутренние органы так же как органы чувств но при этом он обладает интеллектом и судя по его действиям хорошо понимает обстановку и вообще суть происходящего вокруг, так, как если бы обладал достаточно обширными познаниями. Он знает человеческие языки и назначение различных технических устройств. Из этого можно сделать вывод, что физическое воплощение этого существа — это лишь малая его часть, и оно является чем-то большим, чем подвижный кусок желеобразной массы в оболочке, что роднит его с SCP-682, неуязвимой рептилией, которая также является прежде всего частью изгнанного Черного Лорда Страдания, либо проект страданий самого алого короля в нашем мире о чем говорилось в других роликах на этом канале потому фактическая форма и так сказать набор органов обоих этих существ не играет особенно никакой роли как scp 682 бодро бегает лишившись всего и будучи почти скелетом так и scp 999 играет с сотрудниками веселиться будучи лишь куском желеобразной массы не имеющей даже какой-то постоянной формы да это чудное проявление аномального мира может легко менять свой вид, потому все споры о том канонично то или иное изображение SCP-999 не имеет особо никакого смысла. В самой статье говорится, что SCP-999 скатывали в блин толщиной в 2 сантиметра, что в состоянии покоя он имеет вид гладкой полусферы и что может отращивать лапки и другие конечности, чтобы обниматься и проявлять эмоции. Кстати, SCP-999 любит играть не только с работниками фонда, ну и с тем самым невысоким ящером. На самой странице объекта SCP-999 написано, что жизнерадостное желе не только не испугалось этого ужасного чудища, но и начало с ним шутливо бороться, пытаясь его защекотать, что закончилось самым неожиданным образом. Ящер не только не разорвал маленького монстра, но и даже засмеялся и уснул улыбающийся и довольный. Сущности рептилий и щекоточного монстра очевидно как-то взаимосвязаны друг с другом, и для того, чтобы понять как, нужно прочесть рассказ с небросовым. Русским названием Новая работа. Из этого рассказа мы узнаем, что щекоточный монстр не просто чем-то похож на SCP-682, он также есть порождение алого короля и физически родился у одной из девушек из объекта SCP-231, над которой совершался страшный ритуал во имя этого существа. Более того, SCP-999 родился у самой последней из них, когда фонд решил прервать проведение настоящей процедуры Монтаук и неожиданно. В Вместо алого короля или какого-нибудь чудовища родился забавный щекоточный монстр. В самом рассказе говорится, что так вышло потому, что воля девушки не была окончательно сломлена, и она сопротивлялась и смогла как-то родить забавную желешку вместо всепоглощающего зла. Но такая версия звучит, мягко сказать, странно. Мне кажется, куда более реалистичный вариант заключается в том, что к этому всему приложил свою руку доктор развлечудов. Ведь финалом всей эпопеи про маленьких господ, о котором уже есть видео на этом канале было то что господин Ред проник в фонд и буквально украл зародыша алого короля из бедной девушки а по смыслу рассказа новая работа выходит что scp 999 родился уже после этих событий то есть получается что SCP-999 это не совсем порождение алого короля а скорее продукт каких-то хитрых манипуляций развлечу с его энергиями не просто проекция алого короля в нашем мире как ящера себе 682 а инвертированная Проекция, типа как негатив у фотографии. Девушку-то, кстати, в итоге отпустили домой. А что же до самого щекоточного монстра? Главное, что смог узнать фонд, это то, что он является своего рода ребенком, которому, возможно, суждено вырасти во что-то куда большее и многократно более могущественное. Всего через 10 лет после своего рождения SCP-999 смог унять кажущееся безграничной злобы неуязвимого ящера. А когда он вырастет, возможно, он сможет остановить все войны, убрать любую агрессию в людях и успокоить самого Алого Короля. Одна из самых больших тайн фонда заключается в том, что SCP-999 может стать решением всех проблем человечества разум, или как минимум стать источником добра в мире чудищ, опасности и аномалий. Когда он вырастет, он сможет наполнить всевозможных существ позитивными эмоциями и стать одной из сильнейших сущностей в мире. Вопрос, конечно, в том, что будет происходить дальше. Будет ли это своеобразный хэппи в мире SCP, где все резко заживут? счастливы или люди, постоянно испытывающие счастье и радость, например, перестанут удовлетворять свои базовые потребности, после чего вымрут. Или может сам SCP-999, когда вырастет, растеряет свой позитивный настрой или станет чем-то другим. Кто знает, во всяком случае таких рассказов еще никто не написал. Некоторое количество интересных намеков есть в небольшом рассказе, который я перевел специально для этого видео. В нем показаны мысли самого SCP-999, на которых вполне можно построить еще несколько интересных теорий. Внезапные мысли. Перевод. Мне нравится, как это ощущается. Симфония голосов, которая отражается эхом от моей оболочки. Согласно со мной, этот хорош, гладкий. Голоса выходят из меня через кожу к нему. Ему это нравится. Они все наслаждаются этим. В начале моей жизни тут, некоторые были негативно настроены ко мне. Как мне это воображается? Долго я не использовал это слово. Воображение? Слишком долго. Я позволил голосам нарастать. Почему? Вина? У меня нет возможности чувствовать вину. Но я... Я ее воображаю воображение когда я был маленький и молодой и слабый и свежий и новый у меня не было чувства моей смертности недоступный мне мир я чувствовал боль когда они нашли меня металлические предметы пробивали мою мембрану это было совсем не весело но те кого я выбрал радовались моему присутствию тогда я чувствовал что у меня меньше сдержанности по поводу моих перемещений они будут получать удовольствие от моего разума разбрызганного перед ними голосов которые временно покинули дают мою голову и перетекают в их головы. Когда я давал мой замечательный подарок, я должен был быть умнее, как я умен сейчас. Когда голоса возвращаются ко мне, как они это всегда и делают, они уже злые. Потому я ушел. Я был задуман, как тот, кто дает знания. Но все, что я даю, это те голоса. Неправильные, болтающие, смеющиеся голоса. Я начал с такого места, с песком и останками растений. Голоса кричали на меня. «Выпусти нас», — говорили они. Они смеялись, они орали, иногда они еще и плакали. там был маленький, в месте моего появления или в месте, где меня просто оставили. воспоминания искажены этим смехом, ха, ха, ха. я подарил мой подарок тому маленькому, но я был слишком нетерпелив, стремился поскорее выпустить голоса из меня в него. он задергался и прекратил быть. голоса засмеялись и смеялись и смеялись. я ходил по этому месту, и я пытался снова и снова и снова, и они смеялись и смеялись. И смеялись, пока розовые штуки, которые жили в этом месте, все не прекратили функционировать. Я не могу вспомнить, как много из них перестало двигаться, но по-моему все. Потом у меня было много недель, чтобы придумать другую стратегию. Если передавать мои голоса медленно тому, кто их принимает, это не приведет к тому, что он перегрузится. Это было единственно логически верное заключение. Это решение далось мне непросто. Голоса смеялись и кричали. И плакали. И смеялись снова. И поздно они их заняло у меня недели. Когда пришли другие штуки на летающей машине, я дал одной из этих штук свой подарок снова, медленно. Слезы удовольствия потекли по его поверхности. И эти слезы не стали красными, как случалось раньше. Умиротворенный этим я позволил себя забрать. Сейчас я опасаюсь за свое здравомыслие. Прошло много недель с тех пор, как мне позволили перемещаться здесь. Тот, кто держит меня внутри, тот, кто сторожит, приближается, чтобы забрать того, который есть у меня сейчас. Голоса этого не хотят. Да и я не хочу. У меня не будет другого такого много дней. Я должен заставить того, который приближается засмеяться. Засмеяться. Ха-ха-ха.